Ну и, конечно же, есть те, которые опадают, как прошлогодние листва, и, оказавшись в точке небытия, естественно, тоже никуда не едут. Очень часто вы пытаетесь помочь тем, у которых тра ля ля, -ля» они не понимают, зачем, и, кстати, они правы, им здесь не зачем. Это движение по горизонтали. На горизонтали происходит изменений. Личность не готова. Точка бифуркации не случилась. Температура личности еще не подогрелась. Некому меняться. То есть не произойдет никакой химреакции. Человек приехал и не понял, зачем ему ломать то, что и так хорошо работает. Но здесь уже можно. Здесь уже свищет ветра вечности и готовы устроить вам кризис. Здесь тем более нужно потому что неизбежно, а вот этим уже поздно, Поздно, да. и вы часто пытаетесь помочь и этим, вы не понимаете их состояние. они уже разбились о камни, это лужа, это месина, это кровавая каша, все, самое главное, одно из базовых состояний, которые здесь, это самосожоление, и вы пытаетесь самосожалеющую о себе и о том, что было лужу, привести к трансформации. Лужа, она не трансформируется, каша не трансформируется. Она должна долежать. Сохнет, гниет, понимаете, разные процессы происходят, но должно быть настолько стать невыносимо, чтобы вот то, чему невыносимо, кристаллизовалось и поползло вверх, и за ним все это. Но в этот момент можно что-то делать. Ко мне обращаются люди. И я даю несколько заданий. Это я еще не работаю обычно. Они говорят, а какой счет? Я говорю, какой счет? Я еще решаю, ты так работать или нет. О чем и вот человек выполняет одно задание, второе, и дальше не спрашивает, ты будешь с ним работать или нет, конечно, все уже, все уже понятно, но ну, он еще доделает пару заданий. Ну, ему все равно полегчает хоть что-то. Почему ты не будешь с ним работать? Потому что он не готов, потому что это еще кисель. Потому что нечему затрачивать усилия по подъему. Нет кристаллизации. Не такая, я бы сказала, полная жизненная ситуация. Чуть-чуть mm -hmm. нужно подождать. Когда заболевание треснет так, что вот это острие, останется только острие, остальное все будет болеть. И острие скажет, мастер, что мне делать? Вот в этот момент я говорю, что делать, в этот момент он выздоравливается, все. Вот так mm -hmm. происходит исцеление. Те, у кого много исцеления, они просто принимают людей в правильное время. И не принимают, когда клиент не дозрел. Вот и все. Это, кстати, тем, кто будет помогать, да, там, психологи. Вы, вы не беритесь за все. И потом будет прорыв. И тогда у вас будет каждый клиент успешный. Каждый клиент успешный. И обязательно освободите от своего желания помощи Дайте им побыть в этом. В конце концов, у гусеницы не прорастают вдруг крылья. Нет. Она умирает. Вообще. То, кем вы сюда приехали, умрет. То, чем вы отсюда уедете, его еще нет. Не Каким критерием понять, что человек еще не готов? Он сопротивляется. У него еще есть идея о том. Как он может себе помочь? Как только его так сильно, у него больше не останется идей. Все его концепции растворяются. Я даю обычно смотреть определенные фильмы и просто прошу сделать выводы. Мне пишут выводы, по этим выводам я прекрасно понимаю, на каком уровне концептуального настаивания находится ум. И сколько нам еще нужно подождать? Ну элементарно, господи, два дня назад. Наталья, у вот такое тяжелое заболевание, я говорю, хорошо, посмотрите фильм про чудесное выздоровление с этим заболеванием. Такие и есть. И дальше мне выводы. Первая история не обоснована, вторая история там не доказана, где вообще у этих медиков выложены анализы, анализов и прочее, прочее. Прекрасно! Замечательно! Движемся дальше. Усугубляйтесь. <свист> Усугубляйтесь. <свист> да. Еще нужны доказательства, еще нужны факты. Пока уму нужны факты, попа болит не сильно. Когда болит, факты не нужны, нужно чудо. Итак, человек, допустим, все, дозрел, да, уже хочет чудо, он начинает двигаться. И...